Привет, мир! Это с Международной Космической Станции! Я проведу для вас небольшую экскурсию. О нет, только не это. Как видите, у нас тут маленькие сбои в компьютере. Опять. Через эту дверь вы увидите... Хьюстон, у нас проблема. шлюз не открывается. Принято. Хьюстон на связи. Попробуйте попросить очень вежливо. Как-то неловко. Открой дверь шлюза, Хал. Прости, Боюсь, я не могу этого сделать. Мир без линов означал бы мир без исследования. Извиняюсь за задержку. Слушай, я добавлю тебе памяти и дам три биткойта. Давай, помоги мне. Трудно представить такое и не нужно благодаря работе сотням и тысячам программистов и компаний, изучая и помогая поддерживать Linux. И это называется большой шаг для человечества.